того, что это не монопродукт или услуга, тоже нужна обратная связь от заказчика именно по качеству трафика, который приходит по тем или иным позициям, потому что мы в процессе экспериментов и обратной связи мы выяснили, что позиции, которые дешевые по отношению среднего чека стандартного, а здесь у нас средний чек от четырех до семи ну опять же, вот здесь у нас а есть статистика, и тут а, видно, а, где у нас средний чек-то, а вот средний чек. А, ну тут-то, чтобы не заполнено, ноябрь, вот октябрь возьмем, если возьмем октябрь, и среднюю по месяцу, где у нас средний чек. Вот он. Вот, 6,640. Это общий средний чек. По текущим клиентам, это которые уже подписчики, 6800, а по новым клиентам чек выше на 3000, на 9000 рублей. Вот. И если мы берем и в продвижении запускаем товар, который... Ну, сейчас я покажу пример производителя. Вот. Пользуется спросом, товар пользуется спросом, но цена на него 1970 рублей. Это 8 раз ниже среднего чека стандартного на новых подписчиков это вызывает большое количество хейта, короче, вот. то есть люди приходят некачественные, не соответствующие среднему чеку стандартному, которые, который нужен на аккаунте, то есть да, покупки есть, но с этими покупками, скажем так, приходят некачественные люди. Вот. И Таких людей вообще лучше из аккаунта убирать. Поэтому мы полностью отказались от платного продвижения таких позиций. Вот. Потому что подписчиков они приносят, но в конечном итоге этих подписчиков потом в большинстве случаев блокируют, потому что они могут не покупать, они могут тянуть на себя время менеджеров, то есть там сделать видео замер, с ним, пообщаться. Количество обращений растет, а количество покупок на них снижается. Вот. Это все экспериментальным путем выяснили уже ну, вот на протяжении этих четырех месяцев, потому что до этого такой информации не было, в принципе. Да? То есть тогда аккаунт продвигался, там, как придется. Кто-то кто с ним работал, какие-то таргетологи, да, там девочки какие-то, мальчики, ну, то есть она говорила собственно. Да? Но. Их не было никакого системного подхода то есть они там запустили что-то там получилось результатов естественно вот как мы отслеживаем у них не было отслеживания ну и соответственно то есть там грубо говоря потратили там 150 тысяч рублей какой результат непонятно ну то есть вроде какая-то движуха есть но непонятно что мы от этого получили если прирост подписчиков в профили можно чекать, то есть по статистике, ну, вот, это единственный, в принципе, показатель, который был там. Да? И она говорит, вот когда мы начинали еще работать, она говорит, что приходили ко мне там супер-пупер профессионалы, ну, как говорили о себе, да? И, ну, то есть, а я потом сама начала посты запускать, у меня такая же цена, ну, то есть у меня цена клика ниже, чем у них, когда они делали. Вот. То есть, ну, Во-первых, да, никто не понимает зависимости каких-то конкретных показателей на конечный результат. Ее, в принципе, никто не простраивал до этого. Вот. И предыдущие ребята ну, то есть, тоже делали там все. Раз-раз запустили, что-то сделали, результат почекать не могли, соответственно, и ну, надобности в их услуги тоже отпали, потому что они не смогли ничего толком -то и сказать, что дальше будет.